Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, И мне пришла посылочка с брусочками древесины разных пород. Это целый комплект комбо, так называемый, из лесопилки Юркова. Сейчас я вскрою коробочку прямо при вас. Первый раз заказывал. Посмотрим, что у нас здесь за брусочки. Оп! они упакованы но ну, это заказ проверено это тут. набор брусков не обошелся в 2000 рублей и доставка 280 рублей почты россии вот а тут про все эти я еще доставлял да, галочку про каждую древесину так сейчас посмотрим что еще у нас все упаковано ага. О, их Красота какая Я думаю вы меня поймете Те кто занимается Деревом Все тут пусто Сюда уберем Груши Я считаю что это Достаточно приемлемая цена За 4, 6, ой, 8 16, 15 брусков да, 15 брусочков. Размеры примерно одинаковые. Вот Жена мне написывает, что тоже ей хотелось увидеть. Сейчас мы посмотрим, хорошо запаковали. Так, чтобы... Кстати, посылка швам буквально там четверг или пятницу, по-моему, заказал. И вот сегодня среда. Ну, пять дней, с учетом того, что выходные, там. Я считаю, что достаточно быстро. Отправили, кстати, на день следующий. Я вечером заказал. И вот уже каски орех, подог. Всем известны, наверное, уже венги, настоящие венги. Сапеле. Просто я заказал набором, потому что он дешевле получается. Вот. Делай вот. я еще хотел взять линеечку. Сейчас я линейку приготовил. Вот такую вот линейку взял. Вот посмотрим по размерам. Сейчас. Вот 55 5 Не видно. Резко с ней наводится. Пять с половиной. Тоже пять с половиной. Ну плюс-минус. То есть тут тут. 5,3, то есть в целом, и по длине, да, тут у нас 13, тут чуть поменьше, по-моему, 12,5, вот такие вот брусочки, толщина у них, кстати, видно, что она одинаковая, получается 3 сантиметра, вот. вот такой вот у меня набор, теперь буду делать много всяких красивых штучек, которых также вы узнаете чуть позже если кому интересно и кому может быть у кого-то есть вопросы вот кстати тут вот адрес есть можете зайти на сайт может вам что-то также понравится а давайте еще посмотрим что у нас вот здесь вот. вот это прям удивительно бук это подарок наверное нифига себе это 16 который не входил это чисто подарок. А, и улыбочка, смотрите. Чик. Вообще супер. Вот за такие маленькие ништячки реально очень приятно и вообще круто. И хочется работать с этими людьми. Там муж, женой. В общем, я не рекламирую, но реально очень мне очень приятно. Ну, а с вами был Геннадий Стомин. Всем пока.